В Общественной палате Республики Татарстан состоялся круглый стол, посвященный социальным вопросам студентов. Все подробности далее. Мероприятие прошло в рамках 9-го Конгресса студентов Республики. Вопросы касались транспортной доступности, добровольческой деятельности, экологического просвещения и качества питания обучающихся. Самой обсуждаемой темой стал вопрос транспортной доступности. У нас в Татарстане существует транспортный грант, который с 2019 года был увеличен при поддержке Рустана в два раза, 60, сейчас это 60 миллионов, который э, э, и дает возможность студентам из Республики Татарстан получить компенсацию за тот или иной транспортный расход. Да, это 5972 э, студента получают э, данный грант. Тема транспорта всегда стоит на первом месте и является главной для обсуждения. К этому вопросу необходим конструктивный диалог, к которому, как сказала Руфат Киямов, они готовятся. Здесь же прозвучал вопрос, касающийся высоких цен в студенческих столовых, некачественная еда и несвежие продукты, либо отсутствие столовой совсем. Существует ряд проблем по точкам общественного питания. В крупных вузах организация питания организована лучше, чем в колледжах, например, и отслеживаются такие проблемы, как столовая работает в первую смену. То есть ребята, которые учатся в первую смену, имеют возможность поесть, а кто приходит во вторую смену, они остаются голодными. Прозвучал вопрос экологии. Он затрагивает не только студентов, но и преподавателей. Одно из важных действий, которое предложила Анна Баймяшкина, это внести стандарт по раздельному сбору мусора в образовательных организациях. Все предложения по итогам круглого стола были внесены в резолюцию. Они будут озвучены руководством Республики, Совету ректоров вузов во время итогового заседания 9-го конгресса студентов Республики Татарстан. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.